Из-за этого я не могу сделать медицинскую страховку и пройти обследование, которое мне сейчас срочно необходимо. Я обращалась в российское посольство с этим вопросом, с просьбой да, помочь мне сделать свидетельство о рождении на нее. Но они мне отказали, сказали, что помочь ничем не могут. Они не, не могут выдать свидетельство о рождении ребенку, который рожденьте. Простите, ничего не слышно. Давайте тогда я перескажу. Да, да, да давайте. Готовится давайте, давайте. чем-то занять.